Для закупки услуг отправки факсов возможно применить ОКПД-2 61.90.10.192 услуги факсимильной связи. Какой код ОКПД-2 возможно применить для закупки выгрузка данных из информационной системы? Для закупки выгрузка данных из информационной системы возможно применить код ОКПД-2 63.11.11.30. Услуги по обработке данных. Какая организация может размещать программы для электронных вычислительных машин в Национальном фонде алгоритмов и программ? В соответствии с пунктом 6. Положение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 года, номер 62, поставщиками фонда являются следующие органы и организации, размещающие сведения об информационных системах и о компонентах информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов федеральные органы исполнительной власти государственные внебюджетные фонды иные государственные органы и исполнительные органы государственной власти субъектов российской федерации которые в установленном порядке приняли решение о размещении объектов учета